Третья мировая война неизбежна или почему Путину приказали напасть на Украину. Прогнозы Ротшильдов, которые уже сбылись, что дальше? Было такое пророчество журнала Экономист на 2019 год. Обложка журнала вышла в конце 2018 года. В последнее время все с нетерпением ждут выхода очередного пророчества от этого журнала Ротшильдов. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк, и в сегодняшнем важнейшем видео я представлю вам информацию, которая может перевернуть полностью ваше теперешнее мировоззрение. Это видео будет для людей, способных мыслить здраво, способных анализировать информацию и для людей, способных мыслить объективно. Также люди, которые с пены у рта до последнего доказывают свою точку зрения, какой бы она ни была, хочу сказать вам, что это видео не для вас. Это видео для людей, которые допускают возможность того, что они могут заблуждаться и ошибаться в чем бы то ни было, какой бы правдоподобной их картина мира ни была на первый взгляд. Очень важно допускать, что вы можете ошибаться. Сейчас я покажу вам отрывок, небольшой отрывок, который был снят и смонтирован за несколько дней до нападения России на Украину, что самое интересное. Ну и соответственно я не успел опубликовать это видео, потому что случилось то, что случилось и было множество других тоже важных публикаций, более актуальных на тот период времени, но вот сейчас дошли руки и публикую это видео. Очень важно посмотреть этот отрывок внимательно, внимательнейшим образом, и после него я уже представлю вам свои мысли на тот счет, почему я считаю, что ну, третья мировая война практически неизбежна, и то, что все идет по плану глобалистов. Я уже говорил в принципе об этом в предыдущих своих видеороликах бегло, но сейчас я представлю неопровержимые факты, как взятые из нашей истории, так и разберем с вами тут странности этого нападения на Украину, мягко говоря странности. То есть я подведу в итоге все к тому, из чего можно будет сделать вывод и найти для себя ответ на фундаментальные вопросы, от которых сейчас зависит выживание человечества. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно смотрите это видео до конца, поддерживайте это видео лайками, делитесь ссылками на него с друзьями, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Устраивайтесь поудобнее и поехали. Прогнозы Ротшильдов, которые уже сбылись. Что дальше?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 На обложке были представлены четыре всадника апокалипсиса по центру, над ними портрет Путина и Панда, значит послание было адресовано лично России и Китаю. Четыре всадника это чума, война, голод и смерть. В 2019 году чума и началась с Китая, это первый всадник в Короне. В левом нижнем углу изображен зверек, панголин, с которого, как нас уверяют, все и пошло. Чума продолжается до сих пор. Кто бы тогда мог подумать? Второй садник ассоциируется с войной. Сегодня мы видим полномасштабную информационную войну и желание так называемых элит любыми средствами развязать войну реальную. Каждый день нам навязывают конкретную дату вторжения. Ни один западный политик ни разу не усомнился в желании России воевать, с кем бы то ни было. А Россия, в свою очередь, в желании Запада любыми путями напасть на нее. И при этом российские политики ни разу так и не дали внятного ответа на самый очевидный вопрос. Зачем кому-то нападать на крупнейшую ядерную державу, развязывая войну, в которой не будет и быть не может победителей? Войну, которая сотрет человечество с лица земли, да и саму землю вряд ли пощадит. Но тем не менее, тучи большой войны продолжают беспощадно сгущаться над нашими головами, и если война заявлена на обложке, то она будет развязана. Следующие всадники – голод и смерть. Это наша перспектива. Как только война будет развязана, через какое-то время прискачут и другие всадники. Сегодня уже всем понятно, что все идет по плану. И нам интересно, что они нам еще придумают после завершения первой стадии. А нам уже дают понять, что первая стадия подходит к своему завершению. Наверное, они получили результат, на который рассчитывали. Нас, конечно, в известность не поставят. Можно только гадать и строить предположения. На обложке изображено лицо Трампа и лицо человека с идеальными пропорциями работы Леонардо да Винчи. А зеркальная надпись гласит «Технология распознавания лиц». И эту технологию на нас уже отработали. В центре обложки – витрувианский человек. И что же мы видим, в одной руке у него марихуана и изображение ДНК, а в другой смартфон с куркодом, на груди надпись Ту", а на глазах очки виртуальной реальности. Прямо сегодняшний человек, несомненно эксперты Ротшильдов просто угадали что будет в ближайшие годы, по другому и быть не может. Если те, кто за всем этим стоит, строго намерен следовать своей программе, то война неизбежна. Она запланирована, и они ни за что не отступят от своих планов. Возможно война будет не глобальная, а локальная. Но то, что война информационная и экономическая идет и она не прекращалась со времен окончания Второй мировой войны, это уже понял каждый. У кого в голове присутствует серое вещество. А изображение аист с узелком, в котором лежит, вероятно, ребенок? Возможно, и стадия голод будет выглядеть не так, как мы представляем себе это состояние. Может, сразу от голода и не помрем, но и жировать мы вряд ли сможем. Благодаря цифровизации, все наши скудные финансы будут поставлены под тотальный контроль. Налички не будет, а то, что поступит на карту, в любой момент смогут ограничить или заблокировать. Так что не на что будет покупать продукты. Введут контролируемые нормы потребления. Эта система уже несколько лет отрабатывается в благополучной Швеции. В Швеции ввели в обращение кредитную карту Do Black шведской компанией Doconomy для оплаты товаров в магазине через мобильное приложение. У каждого продукта есть своя стоимость углеродной безопасности в баллах. Так вот, на каждого человека существует дневная норма в баллах этой самой углеродной опасности. Как только вы перебираете эту норму, ваши средства блокируются, и купить вы ничего сегодня не сможете. Да и нелояльные режиму сразу будут отключаться от средств к существованию, ведь был же у нас такой период, когда деньги, лежащие на депозитах, были нам недоступны. Вспомните дефолт 98-го, нам просто их обнулили. И это было в тогда еще гуманном государстве. Новая же система будет безжалостна. Ну а о том, чтобы получить качественные продукты, и речи быть не может. Нам будут доступны лишь продукты ГМО с суррогатами. Про смерть можно лишь предполагать, как с помощью современной медицины, климатической повестки и доступностью питания нагрузка на пенсионный фонд будет снята сама собой. Ограничение доступа к электроэнергии, теплу, чистой воде и качественным продуктам, телемедицина, которая лечит советами по смартфону, это все помощники четвертого всадника. Ничего хорошего нам не обещают. Мы еще только думаем, что будет, а они уже вовсю вводят свою программу в жизнь. Нашу традиционную экономику рушат у нас на глазах. А мы все думаем что такого быть не может. Собственно говоря, самое важное, что нужно извлечь из этого отрывка, на мой взгляд, это те самые четыре всадника апокалипсиса, которые, как я считаю, приходят, так сказать, на нашу землю, если можно так выразиться, каждое столетие. Или же в каждом столетии есть свой условный Гитлер, в кавычках, да, который, собственно говоря, реализует планы так называемых глобалистов, то есть того сообщества людей, которые стоят за этим всем и управляют всем этим мирозданием, скажем так, дергая за ниточки реальности, если можно так выразиться. Суть в том, что я очень сильно интересуюсь Второй мировой войной. Ну, Почему-то тема эта меня привлекала уже очень давно, и особенно в последнее время, перед началом событий в Украине, я снова просматривал серию видеороликов под названием ⁇ Вторая мировая война ⁇ Апокалипсис ⁇ Или же ⁇ Апокалипсис ⁇ Вторая мировая война в Свете ⁇ Советую очень вам посмотреть данную серию видеороликов. Там 6 серий. Ссылочку на первую я оставлю в описании к этому видео. Проходите и ознакомьтесь к слову в описании к этому видео. Также будет ссылка и на мой телеграм-канал, где я публикую актуальную важнейшую информацию по поводу как событий в Украине, так и во всем мире. Тоже проходите и подписывайтесь. Ну и ссылки там на другие мои важные ресурсы тоже проходите и подписывайтесь. Так вот, друзья, когда я начал просматривать на днях по новой серию видеороликов «Вторая мировая война. Апокалипсис», у меня волосы встали дыбом и особенно меня впечатляют первые части, первые две части, э, ведь э, просто-напросто это поражает. Это поражает, потому что когда начинаешь это смотреть, если ты умеешь анализировать ситуацию здраво, то начинаешь осознавать, что то, что происходит сейчас в Украине, это те же методички, по которым действовал Гитлер во времена Второй мировой войны. Гитлер сегодняшних дней — это Путин. Это Путин. Для меня сейчас не вызывает никаких сомнений, что как Гитлер, так и Путин являются так называемыми агентами глобалистов, которые действуют в их интересах. И если покопаться в истории и найти соответствующую информацию, которая есть в открытом доступе также в интернете, информацию, которая заключается в том, что же ротшильды рокфеллеры и форды финансировали гитлера по указанию тех кто за ними стоит в свое время финансировали то становится понятным да что к чему и почему все это происходило если углубиться в те цифры численности населения которые были бы если бы не вторая мировая война то становится понятно Становится понятна одна из причин Второй мировой войны. Если углубиться в труды Римского клуба, о которых я неоднократно говорил в своих видеороликах, труды, которые говорят о том, что планета катастрофически перенаселена, ресурсы заканчиваются, и если так все пойдет и дальше, то будет настоящая глобальная катастрофа и не выживет никто, то становится понятно, почему происходит все то, что происходит сейчас. Практически 100 лет назад все началось с Испанки, потом было две мировых войны. В нашем же столетии все началось в конце 2019 года, сами знаете с чего. И вот сейчас начинается очередная мировая война, третья, горячая третья война. Многие считают, что холодная война была третьей мировой, но это была холодная война. Я сейчас именно говорю о горячих войнах. И начинается то безумие, по сути, что было и в 40-х годах прошлого столетия, только с более новейшими технологиями. Если опять же сравнивать сегодняшнюю ситуацию с ситуацией 40-х годов прошлого столетия, то очень рекомендовал бы вам обратить свое внимание на то, как тогда все развивалось. А именно, напоминаю, именно тезисные моменты, которые заключаются в том, что в 1933 году Гитлер пришел в к власти в Германии и соответственно сразу установил тотальную диктатуру. У него было 7-8 лет в среднем до начала Второй мировой войны. Да, потому что официально началась как бы в 39-м война, там, Гитлер напал на Польшу, но вот именно в мировую она превратилась где-то в 40-м, в 41-м начала превращаться уже в мировую войну. Так вот. С 1933 по 1940 годы э, у Гитлера был такой отрезок времени, когда он смог зазомбировать население Германии, особенно подрастающее население, настолько, что они верили в его пропаганду беспрекословно, они верили, что они являются некой высшей расой людей, они верили, что они как бы стоят над всеми остальными так или иначе, а э, остальная национальность это по сути свои отбросы, да? Ну, если грубо выражаться. Что же происходит сейчас в России? В 2014 году произошло то, что произошло. Ну, то есть, по сути, Россия вторглась в Украину, оторвав от нее части, такие как Крым и Донбасс, Донецкую и Луганскую Народные Республики. С тех пор пропаганда пошла неимоверными темпами. И несмотря на то, что мы живем в 21 веке, и информацию можно черпать из разных источников, тем не менее... Мы видим такую ситуацию, что, собственно говоря, люди зазомбированы уже тотально. И по чудесному стечению обстоятельств получилось так, что как раз таки с 2014 года по теперешнее событие 8 лет прошло. 8 лет, опять же, тотальнейшей пропаганды, 8 лет, за которые выросло очередное поколение людей, ну, так или иначе, подросло людей, которые свято верят в большинстве своем в то, что Россия великая страна, страна-освободитель, страна, которая спасла мир от фашизма, так или иначе. Конечно же, в этом есть огромная доля правды, несомненно. Но э, это превратилось в инструмент манипуляции массами, инструмент, который помог, собственно говоря, внушить вот эту идею фанатичной веры в своего лидера, и, собственно говоря, сделать культ личности Путина, по большому счету. Это молодец. Выглядит так Красавица. хорошо. Красавица. Красавица. Да. О, прелесть. Поднял Россию колен. Он сегодня признан как политик, лидер номер один. И мы ему верим, и ему весь мир верит. Он еще лет 15-20 проживет и будет. Вот и все и будет, что я и поддерживаю. Когда не уйдет, он наведет божественный порядок. А пенсия у вас какая? Пять тысяч. Пять тысяч. За квартиру хватает заплатить? И плюс блокадная забыл еще сказать. А на еду? Нет. А на дорогу? Нет. Ну и что тебе надо? Я люблю Путина. Здравствуйте! Хотим Родину защищать, чтобы в нашей России никогда ничего не случалось. Красная армия идет к Берлину. Собирайте фашистов в Курчанск. американские спецы, которые готовят новые бактерии для того, чтобы травить все русское, народное и вытравливать нашу державу. Вы, Запад, вот это там что-то, дули какие-то крутить, остановите. Сномерс говорят, не хотят, <къех> у нас какие мысли? Следующий шаг, Украина в НАТО, нас никогда об этом не спрашивают. Россия ответит на санкции империи лжи, именно так Владимир Путин назвал коллективный Запад сегодня. Мы знаем, как этот так называемый Запад ведет себя по отношению к России. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО, со всей организацией НАТО. Это что такое? Украина имени Владимира Ильича Ленина. Вот э, Запорожская сечь, по сути, вошла в состав империи. Они же не входили, как украинцы. Русские. позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда. Вот. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей. Э, наш единый народ, а я считаю, что белорусы, русские украинцы это единый народ, много раз об этом говорил, много раз. Результат референдума 2014 года еще не только возвращение исторической справедливости восстановление исторической справедливости никогда Россия на коленях стоять не буду. вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий наших космических программ и мы еще будем кормить Европу и Америку стопроцентно российское изобретение от а детали. А детали, к сожалению, иностранные. Подергали, не получилось. Путник «Метеор-М», который запустили сегодня с космодрома «Восточный», не вышел на расчетную орбиту. Связь с ним потеряна. Крушение прогресса. Космический грузовик, который должен был доставить груз на МКС, потерпел аварию и сгорел в атмосфере. Слава богу, что мы живем в России. Перестали открываться сайты Deutsche Welle, Медузы, BBC, Радио «Свободная Европа» и его других проектов «Голос Америки». Кроме того, ряд СМИ самостоятельно объявили о закрытии. Блокировка связана якобы с распространением фейков о происходящем в Украине. Политический режим, прежде всего, напоминает поздний совок, то есть это 80-е годы. Все запуганы, все молчат, все, кого можно было заткнуть, уже заткнулись или уехали на Запад. За распространение лживой информации э, будет до трех лет. За распространение информации, организованной группой лиц, и специально созданной информации до 10 лет. Мы принято решение о проведении специальной военной операции. Надо понимать, что это не война с Украиной и украинским народом. Это не народом. война с Украиной, это Это военная операция по защите ЛНР и ДНР, по денацификации и демилитаризации. Приказываю действовать предельно жестко. Любые цели... Угрожающие российской группировке или нашей наземной инфраструктуры подлежат немедленному уничтожению. По сути, это те же самые технологии, отчасти, да, которыми и Гитлер пользовался в свое время, чтобы подчинить себе нацию, чтобы она беспрекословно поверила в его величие и пошла за ним. Таким образом, сейчас по соцопросам, около 70% жителей России поддерживают те зверства, которые творит российская армия на территории Украины, по сути, уничтожает украинский народ, производит геноцид самый настоящий. Только не надо сейчас оправдываться и говорить мне, что вы поддерживаете не зверство, а так называемую специальную операцию, которая сейчас, по вашему мнению, проводит Россия в Украине. Так вот, россияне, обращаюсь к вам. Там никакая не специальная операция. Там идет настоящая война, жестокая, кровавая и безжалостная по отношению к украинскому народу. И при желании вы уже давно могли бы во всем разобраться. Все-таки мы живем в 21 веке. Но вместо этого вы придумываете свою свастику в форме буквы Z и начинаете фанатично ей поклоняться. Вам ничего это не напоминает, дорогие россияне? Ну и что тоже очень интересно, так это то, что Гитлер в свое время... Презирал Версальский договор, по итогам которого после Первой мировой войны Германию разорвали на части. Сейчас же Путин, и это ни для кого не секрет, он сам об этом неоднократно говорил, он считает, что тот самый договор, который был подписан в свое время в Беловежской пуще, договор, благодаря которому или вследствие которого Советский Союз был развален, он считает это позором и самой настоящей катастрофой, собственно говоря, в истории вообще России. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Ведь что получилось при создании Советского Союза в договоре 22-го года, о котором я уже трижды упоминал, было прописано право выхода, а поскольку не было прописана процедура, то возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем, с чем пришла, и не тащила бы с тобой подарки от русского народа. В принципе, как и Гитлер, в свое время считал катастрофой и позором Версальский договор. Соответственно, по итогам договора, подписанного в Беловежской пуще, после которого Советский Союз был развален, получилось так, что части отделились. И сейчас, собственно говоря, очень похожая ситуация, как была в свое время в Германии фашистской, когда Гитлер сказал, что нужно восстановить величие фашистской Германии, этим как бы оправдывая свое вторжение изначально. В Австрию, затем в Чехословакию, затем он часть Польши хотел отрезать, которая примыкает к Балтийскому морю, Данцик называемый. Поэтому Гитлер решает исправить то, что он называет самой чудовищной несправедливостью Версальского договора. Данцикский коридор. В 1919 году территорию Германии разрезали надвое, чтобы обеспечить Польше выход к морю. Гитлер решает начать вторжение в Польшу и вернуть к 1 сентября 1939 года в 5.35 утра. Вторгся в Польшу, после этого уже Британия с Францией объявили э, войну, собственно говоря, Гитлеру. Э, сегодняшняя Австрия, если можно так сказать, это Беларусь для России которую без проблем, может сказать, уже присоединил к себе Путин. После определенных событий в Беларуси, опять же, возможно, Путиным же и спровоцированных и так далее. Вот сейчас Украина пошла следующая на очереди. Ну и, собственно говоря, что будет дальше, вопрос. Дальше, скорее всего, это, конечно же, будет Литва, Латвия, Эстония, Вот эти страны сейчас на ваших экранах, потому что воздушное пространство для российских судов перекрыто, как и наземное, можно сказать, сейчас. Таким образом, Калининград остается изолированным, оторванным от основной части России. Вполне возможно, что следующей горячей точкой, после которой и начнется Третья мировая война, будет именно вот Литва, к примеру, по которой будет нанесен удар. Или же это может быть Польша, которая сейчас активно поставляет той же Украине, через которую поставляются все вооружения Запада. Самое важное, мы э, ни в коем случае не можем остановиться на полпути, то есть типа там Львов кому-то оставить или еще что-то, тогда в противном случае просто ничего не надо было начинать. Я скажу, там... с такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Совершенно верно! Ну и 7 Совершенно бед, верно. ответ! Вот. Весь мир в труху, но не сейчас. Да, совершенно бахнет. верно. Обязательно бахнет Совершенно верно. Когда они поймут, что границы страны, которые тебя не объявили персонально, что они страны. Исходя Когда они поймут, что границы Украины совершенно не важны здесь, и что можем и не остановиться, если они сами не на наших уже установлены условиях не подпишут капитуляцию не на каких-то что так и быть мы признаем там Крым да ДНР, и так далее. Важно, что там уже было совершенно другие Зачем разговоры в том числе признание Крыма конечно и об этом я и не говорю не никто. Об... и так далее и тому подобное но это и не суть важно суть в том что подавляющее большинство военных экспертов сходятся во мнении что Путин Сошел с ума, потому что по-другому его действия никак не объяснить логически. Никто не ожидал, что он сделает то, что он сделал. Потому что все военные эксперты, которых я смотрю, как с российской стороны, так и с западной, в один голос говорили, что сейчас вторжения не будет. Мотивировали они это тем, что слишком мало войск сосредоточено у границ Украины. Как минимум в три раза должно быть больше войск, чтобы удалось захватить Украину и взять ее под свой контроль. То есть слишком мало, 150 тысяч э, было, 150-160, потом еще подтянулось уже в процессе, там Кадыровцы и так далее, какое-то количество. Сейчас около 200 тысяч вошло, должно быть в три раза больше, должно было быть, чтобы хотя бы половину Украины захватить. И что самое важное, взять под контроль. Этих войск не было. Потом э, отправили... Абсолютно зеленых солдат, многие из которых срочники, которые никогда не воевали. Более того, их обманули и они думали, что едут на учение. Это уже и украинская страна страна как бы э, подтверждает и признает. Это второй невероятный фактор. На как э, можно было просто-напросто так облажаться да, российскому руководству? Э, ну и третий фактор заключается в том, что они... Э, как многие эксперты предполагают, думали, что их в Украине встретится с хлебом и солью, типа якобы военная разведка облажалась. И не то что-то доложила Пусину. Хотя это в принципе нереально, потому что даже по обычным гражданским соцопросам было ясно, что русских в Украине далеко не ждут после всех последних событий, которые начали происходить с 2014 года. Присоединение к России, Крыма и так далее. Очень негативные в большинстве регионов Украины были Настроение в плане России. И точно никто их тут не собирался в случае вторжения встречать хлебом с солью, особенно после бомба бомбардировки и обстрелов различных стратегических объектов, аэропортов, различных подстанций, нефтехранилищ, электростанций и так далее и тому подобное, что началось сразу же, когда началось вторжение со всех сторон. Люди были в ужасе. Ну просто идиот мог думать, что после такого тебя будут встречать с хлебом солью, даже если бы в этой стране хотели видеть русских и хотели бы быть в итоге в составе России. А там этого в большинстве своем не хотели. И это даже обычные социальные опросы подтверждали, даже без всякой разведки можно было это понять. То есть, если взять во внимание все эти факторы, большинство военных специалистов сходятся во мнении, что Путин просто сошел с ума. Да, вот просто сошел с ума и поэтому сделал такую ужасную вещь, как нападение на Украину, вот таким образом, абсолютно неподготовленным, абсолютно неподготовленных солдат туда, пустив, устроив по сути мясорубку, пустив их на пушечное мясо, да. Но я же придерживаюсь другой точки зрения, я не считаю его сумасшедшим, я просто-напросто убежден, как я уже и говорил, что это человек глобалистов, как в свое время был Гитлер. Его цель это не захват Украины, его цель это именно развязывание Третьей мировой войны с привлечением, с постепенным привлечением в эту войну как можно большего количества государств. Вот-вот присоединиться к противостоянию Беларусь, скоро будет провокация, может уже случилось, когда вы смотрите это видео. Провокация, которая будет заключаться в том, что Россия обстреляет Беларусь, скажут, что это сделала Украина. Белорусские войска войдут, вот это уже война будет региональная, то есть с участием не двух стран, а трех стран. Здесь будет оставаться один шаг до Третьей мировой, потому что со странами-агрессорами будет уже граничить не только Польша, там Молдавия, а еще и такие страны Евросоюза, как Литва. Ну, в Литва в первую очередь, да, с той стороны, да. Потом уже актуальным опять же очень станет, скорее всего, вопрос с Калининградом. Потому что очень сложно будет поставлять туда все необходимые э, вещи, да, для нормального функционирования этой области России. Э, ну и, друзья, вот такая картина вырисовывается. Э, многие из вас скажут и справедливо скажут, а не легче ли было просто сразу захватить в Украину, ввести туда, то есть достаточное количество войск, захватить и потом просто напасть, к примеру, на Польшу и так развязать Третью мировую. Нет, не легче. Это вересено должно раскручиваться постепенно, постепенно. Так это не происходит, потому что чтобы сразу, если бы сразу Россия ввела туда такое количество войск, которых не было просто напросто на регулярной основе, во-первых, нужно для этого объявить мобилизацию, а чтобы объявить мобилизацию, должна появиться серьезнейшая внешняя угроза, которая, скорее всего, скоро опять же появится после того, как будет, собственно говоря, опять же провокация которая будет заключаться в свою очередь в том, что Россия обстреляет сама себя. Как в свою очередь это сделала Германия перед тем, как напасть на Чехословакию, опять же фашистская Германия. То есть они обстреляли сами себя как бы с линии разграничения с Чехией, сказали, что общественности сказали, что Чехия напала. И таким образом вторглись в Чехословакию сейчас, Абсолютно все развивается по тем же самым методичкам. Когда я смотрю кадры, просто-напросто, те документальные кадры той во войны, почему у меня волосы встают дыбом? Да потому что у меня такое ощущение, что я смотрю на теперешнее событие. Моментами такое есть ощущение. Посмотрите, еще раз вам говорю, кто не видел серию этих видеороликов, втор апокалипсис, вторая мировая война в свете, и, возможно вы прозреете. То есть те же самые методички абсолютно. И вот если взять все эти факторы во внимание, э, нелогичность, на первый взгляд, действий абсолютно Путина, ну то есть школьник даже, просто который логически умеет мыслить и то не допустил бы таких военных стратегических ошибок, как руководство военной России. А я не верю, что они глупее школьника. Но, понимаете, поэтому, потому что они все-таки люди в возрасте, образованные, прошедшие уже по несколько войн, многие из генералов российских, да, там Сирия, Чечня, я не знаю, Афганистан кто-то даже застал, Грузия, 2008 год. То есть есть опыт. И такие просчеты сделать с опытом их ним просто нереально. Одно объяснение здесь то, что они эти просчеты сделали специально. Потому что их цель не захват Украины, еще раз повторюсь, как таковой, а развязывание Третьей мировой войны. И сейчас вот к этому все идет. И это и есть, по сути, тот самый пресловутый следующий этап. Эм, следующий этап, ну собственно говоря, той операции, которую нужно реализовать до 2030 года. Первый этап уже, в принципе, закончился, можно сказать. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Это следующий. И он благополучно реализуется. И здесь очень многие вещи вырисовываются. И здесь становится понятно здравомыслящему человеку, к чему все идет. Ведь заметьте, многие из вас, я, я уверен, слышали о так называемом мировом правительстве которые хотят организовать, и вот сейчас опять же благодаря Третьей мировой войне можно будет убить очень многих зайцев. Я уже не говорю о сокращении населения, это само собой понятно, но также конечно же э, организовать то же самое мировое правительство, потому что после Второй мировой войны ООН образовалась, Организация Объединенных Наций, и сейчас будет третья, это будет катастрофа гораздо ужаснее, чем вторая. Погибнет гораздо больше людей и после этого, скорее всего, лидеры стран придут к мнению, что просто ООН недостаточно. Нужно единое мировое правительство для того, чтобы, собственно говоря, больше не повторились такие ужасы. Да? То есть не будет отдельных государств, а одно целое государство, что просто-напросто ну, не было такой ситуации, что какое-то государство пойдет на другое государство. Вот и все. Сейчас только идет вопрос о том, как подключить к этой ситуации все Китай, но он уже потихоньку подключается. Там уже тоже запрещают называть войну России с Украиной войной и так далее и тому подобное. То есть это вересено запущено. Опять же, очень сейчас, благодаря всей этой ситуации, легко будет решить вопрос с выбросом вредных веществ в атмосферу. Ведь заявлено, что к 2030 году планируется до нуля эти выбросы сократить и заметьте, что происходит. Очень многие европейские страны уже начинают переходить на альтернативные источники энергии, отказываться от газа, нефти и так далее и тому подобное. То есть больше и больше все начнет появляться электромобилей, потому что цель первоочередная сейчас стоит отказаться от российской нефти. Да, найдут какие-то заменители там временно из Венесуэлы, но во многом, как заявлено уже в Европейском Союзе и в Америке в том числе, будут заменять опять же ту же нефть альтернативными источниками энергии. Но опять же электродвигателями, солнечными батареями, энергией воздуха, воды и так далее и тому подобное. Вот вам зеленая повестка в действии и благодаря этому вполне реально будет постепенно сократить выбросы вредные в атмосферу. Если не к нулю, то очень сильно, к тому же 2030 году. То есть мы тут уже видим как минимум решение проблемы с мировым правительством, с выбросом вредных веществ в атмосферу. Также на всем этом фоне начнется серьезный кризис экономический, который уже начался. Благодаря чему в итоге сделают шаг к переходу от бумажных денег к цифровым деньгам. Потому что бумажные деньги полностью в итоге всего этого действия обесценятся. То есть видите, как все закручивается, если посмотреть в глубину вещей. То есть еще раз повторяюсь, в ближайшее время уже стоит ждать, а события развиваются очень стремительно, начало ядерной войны. Вы скажете, как ядерная радиация, все загрязнят. С радиацией справятся в итоге, есть новейшие технологии и так далее. Но другого варианта тут не вижу. Единственный шанс, что кто-то сделает покушение на Путина и тогда это все прекратится. Но я сомневаюсь, что это произойдет. Дай бог, чтобы я ошибался в своих суждениях. А как вы думаете, правы или нет? Если вам что-то к этому добавить, пишите в комментариях к этому видео. Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Спасибо за просмотр, друзья. Берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале. Пока.